Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный дом. Сегодня у нас будет на обзоре очень современный, красивый и стильный дом. Размеры его будут 6 на 6 и он у нас будет двухэтажный. Дом у нас будет с двумя спальнями, минимальная площадь застройки, что подойдет для большинства небольших участков в наших реалиях. Когда у вас участок 5-6 соток, то соответственно там что-нибудь большое габаритное не получится построить. Соответственно вот такие вот домики для бюджетного строительства более чем оправданы. Поэтому, друзья, если вам понравится данный домик, то чертеж будет на него стоить 200 рублей. Пишите мне в группе ВКонтакте, пишите в комментариях и пишите мне на почту. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое техзадание и под свой участок мы сделаем для вас, разработаем планировку, которая подойдет именно для вас. Точно также пишите по ссылке в комментариях. Ну, а мы начинаем. Поехали! И прежде чем мы начнем с вами обзор данного дома, мы с вами разберемся, как же лучше располагать Дома на таких небольших участках, которые занимают, у нас в данном случае у нас 6 соток размер участка 20 на 30 метров. И вот посмотрите, вроде бы очень красиво. Вот мы смотрим в интернете видео в интернете фотографии, смотрим домов, как они красиво выглядят. Однако, если мы поставим в реалиях в наших реалиях, когда у нас участки там 5 соток, 6 соток, 10 соток, не будет вот этих вот на заднем фоне деревьев, лесов, там озер и тому подобное подобное. Вот эти все красивые пейзажи, которые у нас за картинкой, как мы представляем у себя в голове, они просто в реалиях у вас исчезнут. И на самом деле у вас вместо этого будет соседский дом. Вот как вы видите, с правой стороны э, я не стал рисовать уже в полной мере. Здесь у нас получается размер 10 на 10. С левой стороны у вас, возможно, будет второй дом, э, если у вас не, не угловой участок. Но, однако, если даже будет у вас угловой участок, то через дорогу будет стоять точно такой же дом. Здесь у нас по по 8 на 12 метров. И с задней стороны, скорее всего, тоже в процентах 50-60 у вас будет стоять тоже соседский дом. Поэтому вот эти вот все пейзажи, которые в интернете вы смотрите, картинки, они не совпадают с реалиями. Практически очень малый процент домов, которые можно построить в таком доме, но однако у них есть очень большие минусы. А об этом мы уже с вами поговорим, наверное, скоро, когда мы будем разбирать, как же подобрать участок для строительства. Поэтому, друзья, вот такие вот реалии, и как же расположить вот на таком маленьком участке 6 соток, плюс еще со всех сторон вас смотрят соседи, и хочется какой-то уединенности, хочется смотреть в окна, не на соседи Хочется, чтобы и соседи не смотрели вам в окна, чтобы вы могли не зашторивать свои шторки по вечерам и днем, и, в принципе, жить своей жизнью, чтобы за вами никто не следил. Поэтому здесь у нас вот данный домик именно расположен таким вот образом, и сейчас я вам объясню, почему. Итак, сегодняшняя наша задача была разместить домик 6 на 6 на участке 6 соток. И для того, чтобы нам понять, где вообще примерно даже он будет стоять, нам нужно задаться несколькими вопросами. Какие дополнительные постройки у нас будут на участке? Вот, допустим, мы хотим еще гараж хорошо мы хотим еще баню Вот в принципе эти два базовых помещения в большинстве случаев встречаются на участке может не будем говорить каких-то постройках а сараях возьмем сегодня стандартные варианты это вот наш гараж с левой стороны и на заднем плане у нас будет скорее всего эта баня вот соответственно вот в таком пятне в плотном пятне застроек где у соседей тоже возможно где-то там будет тоже какая-то баня тоже будет какой-то гараж вот очень сложно поставить дом и чтобы он был в эксплуатации очень комфортный по своим именно характеристикам, чтобы вы любовались своим участком через свои окна, а не стенами соседей. Поэтому вот здесь вот такое вот расположение дома. Домик я сделал в середине участка, сместив его одной стеной практически к забору. Потому что здесь у нас по планировке, и в, основном, в большинстве планировок, одна стена у нас иногда выходит глухой. Соответственно, вот этой стеной и нужно прижимать дом к ниже между вашими соседями. Но, ну, однако, там, опять же, должны соблюсти отступ. В данном случае здесь я сделал 3 метра отступ. И вот так вот у нас получается, то, что у нас основные окна выходят на передний двор. Соответственно, если бы мы поставили домик ближе, там, например, как по стандарту у нас 5 метров отступили и поставили дом, тоже не очень хорошо было бы потому что гараж бы у нас прижимал бы вот эту вот всю террасу с левой стороны, у нас не было где пройти, и одно здание находило на другое, тоже не очень хорошо. Точно так же, когда мы отодвигаем очень далеко, соответственно, у нас точно так же там идет баня, возможно, какие-то другие дополнительные постройки. Соответственно, у нас здесь получилось то, что у нас спереди есть такая зона въезда, можно какую-то парковку организовать, какой-то сад, который у вас будет встречать каждый раз, когда вы будете приходить домой. Вот, какая-то зона отдыха, зона для детей. И с левой стороны, соответственно, у нас точно такая же зона появляется. И за домом точно также у нас появляются такие вот зоны. В общем, мы разделили наш... Участок мысленно вот на 6 зон, и у нас вот так вот получилось, мы в шахматном порядке все разнесли. Если бы мы опять бы все поставили по одной линии, то вот эти вот зоны были бы очень скучные, и наш участок бы, конечно, казался бы каким-то очень длинным и вытянутым. А соответственно, вот в таком расположении я не утверждаю, что именно так должно быть, потому что нету таких законов, что именно вот в этом месте ваш дом должен располагаться там по сторонам света, по каким-то еще законам и порядкам. А это единственное мое видение, которое я вижу, вот и я очень размышлял долго над постановкой вот этого дома на этом участке, и, соответственно, вот, сделал именно вот эту планировку именно вот под этот участок. Потому что если бы мы сделали просто стандартную базовую планировку, взяли бы из интернета, влепили бы ее на какой-нибудь участок, и, возможно, какие-нибудь ока вот здесь бы, вот дополнительные выходили бы на соседский дом, а с соседского дома выходили бы туда и каждый день вы бы играли бы в гляделки друг на друга. Поэтому, друзья, любой дом нужно адаптировать именно под ваши условия. Вот, в принципе, вот такое предисловие. Если кому подробно и очень интересно хочется о расположении домов на участке, какие нюансы какие есть, то пишите в комментариях, возможно, я тоже сниму на это видео. Но я уже заснял сначала, давайте сделаем обзор нашего дома. Итак, дом 6 на 6, 2 этажа. Если вы строите такой небольшой дом, соответственно, у вас потолки в любом случае должны быть как минимум 3 метра, что вот эти вот маленькие помещения, которые получаются в данном доме, вам не казались такими уж и маленькими. И эффект большого дома, больших комнат, у вас немножко увеличился. Поэтому, друзья, если вы строите такой дом не из-за того, что у вас там мало бюджета, а из-за того, что у вас просто не вмещается дом на участке и вам не требуется еще больше комнат, которые будут у нас здесь, то, в принципе, я думаю, здесь трехметровые потолки более чем будут оправданы. Итак, передняя зона. Здесь у нас козырек вот такой вот. Дом, кстати, здесь посчитан из газобетона 300 мм. Если вы Хотите построить дом из какого-либо другого материала, если вы хотите крышу какую-нибудь вальму, если вы хотите фасад какой-нибудь другой, другого цвета, это всего лишь пример того, как может выглядеть дом. Самое главное, это начинка, это его планировка. Поэтому, друзья, вот эту планировку можно адаптировать под любые ваши задачи. Поэтому, друзья, смотрите внимательно на саму начинку. Итак, вот наша входная дверь, мы здесь заходим. Здесь у нас крыльцо открытого типа, в принципе, для регионов, которые очень заснеженные, можно организовать здесь какой-нибудь холодный тамбур. С левой стороны у нас будет располагаться точно такая же Г-образная открытая терраса. Здесь у нас дополнительная зона будет от отдыха. Соответственно, сзади у нас тоже будет часть террасы, но она уже будет у нас, так скажем, дополнительного характера. Вот такие вот столбы мне очень понравились, которые можно адаптировать мангал, можно адаптировать какую-то печку, вот она очень гармонично смотрится вот со всей этой крышей и нету там громоздкости, где вы делаете отдельную мангальную. Здесь оно все смотрится в одной концепции со своим домом. Вот, кстати, забыл сказать, что вот такие вот насаждения деревья тоже ограждают вас от неприятных взглядов соседей, поэтому, друзья, где-то можно постройками закрыться от соседей, а где-то нужно все-таки заранее продумать уже, что у вас будет. Деревья я посадил, здесь, в принципе, тоже это ограждает вот ваши все а, вот эти вот окна, первой, кстати, только этажа, от взглядов соседей. Поэтому, друзья, тоже это нужно продумать на этапе строительства. Итак, заходим в дом. Итак, вот она наша планировка. Здесь у нас прихожка. В прихожей у нас есть вот такой вот большой платяной шкаф для верхней одежды. Под лесенкой у нас вот там вот спрятан... Под у нас спрятаны обувницы, также там есть открытые вешалки, крючки, потому что зону под самой лестницей нам тоже обязательно в таком маленьком доме нужно задействовать, чтобы не пропадало пустое место. Лестница вот такого типа у нас здесь получилась. Очень-очень сложно, конечно, вот в таких маленьких домах подобрать именно ту нужную лестницу, которая должна быть, которая будет не съедать очень много пространства и в принципе впишется в концепцию вообще самой планировки поэтому с лестницы было здесь очень много морок вот. также у нас здесь вот кухня-гостиная по левую сторону у нас окна выходят на три стороны нашего дома соответственно света вот в этой гостиной у нас будет предостаточно здесь подразумевается это дом для проживания трех максимум четырех человек поэтому у нас здесь вот такая вот небольшая кухня но ну, в принципе как небольшая таких нормальных средних размеров в гостиной у нас стоит телевизор, столик, два дивана. Здесь у нас стоит обеденный стол и также у нас есть кухонный гарнитур. Под кухонным гарнитуром у нас здесь вот сделано такое вот еще интересное окно для естественного света, для рабочей поверхности. Также из гостиной практически у нас а, потому что вот эта вот стенка она и, играет роль чисто декоративная никакой звукоизоляции у нас здесь нет соответственно все помещение у нас общее и соответственно вот из этого помещения мы можем попасть с вами в санузел если у нас даже здесь нету спален то санузел ну, 100 процентов здесь должен быть санузел у нас здесь небольшой и здесь у нас нету ни ванны, ни душа. У нас здесь есть только раковина. Есть шкафчик и также есть у нас унитаз. Шкафчик вот этот можно использовать для каких-то коммуникаций, каких-то котлов, отопления. Потому что домик в принципе небольшой и какие-то котельные дополнительные здесь городить нету просто смысла. Поэтому вот этот вот стратегически важный шкафчик, который можно использовать под вот эти все навесные котельные на какие-нибудь фильтра, которые можно здесь все укомпоновать очень хорошо. Также сделаны здесь у нас туалет отдельный. Острите на этом внимание и поэкспериментируйте, так скажем, сходите в гости, у кого вот такие вот открытые планировки, у кого вот прям туалет выходит прямо в гостиную, либо даже вот очень часто встречается в квартирах, когда рядом с кухней вот стоит туалет и ванна, Это стандартная, наверное, планировка. Вот. И когда заходишь в туалет, либо кто-то заходит в туалет, любой шорох, любое, любое движение человека – это все, так скажем, Слышно. А представьте такую ситуацию, когда у вас здесь и гости, либо семья сидит, просто обедает, либо вечером отдыхает, кто-то заходит в туалет, выходит в туалет. И все вот эти вот звуки, неприятные, приятные, там без разницы, они все будут слышны. И это будет всегда на постоянке, когда вы будете жить в этом доме. Соответственно, дополнительная звукоизоляция, дополнительная дверь в туалете, здесь это будет не минусом, то, что у вас здесь чем-то будет, долго будете ходить до туля это будет жирный и большой плюс, но на звукоизоляцию. Итак, переходим мы с вами на второй этаж. Поднялись мы здесь с вами по лестнице. Здесь у нас вот такой вот небольшой коридорчик нас встречает. Здесь у нас расход в таком вот коридорчике небольшом холле, который освещается, кстати, у нас и здесь вот окошко есть для этого холла, и здесь вот такое вот декоративное красивое окошко. Есть освещение для вот этого вот хола. Здесь у нас три двери, это в санузел. И есть дверь у нас в спальню и во вторую спальню. Итак, поедем мы с вами с маленькой спальни. Это детская, скорее всего, для подростка, который будет здесь увеличен учиться жить и заниматься. Здесь у него расположен диван, рабочее место его у окна. Окна выходят у нас на передний фасад дома и на левый фасад дома. Освещение будет для такой спальни просто предостаточно. Ну и диванчик, и зоны хранения по максимуму, потому что в данном доме у нас нету даже гарпировки. Поэтому в каждой комнате мы постарались вместить какие-то шкафы, где можно что-то хранить. Выше у нас получается спальня родителей, чуть больше 10 квадратных метров. Здесь у нас сместилась большая кровать двуспальная, две тумбочки. Здесь вот у нас шкафчик получилось вместить, здесь у нас еще один шкафчик получилось вместить. В общем, для родителей, потому что здесь будет жить два человека, соответственно, в два раза больше зон хранения. Я думаю, это будет логично. Вот Также у нас здесь двойное освещение. На левый фасад у нас выходят окна и также выходят на задний фасад нашего дома. Поэтому тоже спальня будет очень светлая. Ну и если мы пройдем по коридорчику прямо, сразу, то мы зайдем вот в такой вот санузел. В санузле у нас есть раковина, есть у нас унитаз и есть у нас с вами ванная. Вот в принципе вот такой вот у нас получился домик. Освещение в санузле у нас на заднюю часть дома. В принципе, ничего лишнего. Все очень грамотно, скомпоновано, очень удобно и продумано. Вот такая планировка дома у нас получилась. Сейчас мы еще посмотрим ее с вами в 3D. Итак, друзья, заходим мы с вами в наш шикарнейший дом. 6х6, напоминаю его габариты. Заходим вот такую вот дверь. Сверху у нас обязательно есть стекло для освещения нашей прихожей. Заходим. С левой стороны у нас шкаф для одежды стоит, с правой стороны у нас стоит обувница, вот эти вот крючки под лестницей. Также вот я здесь поставил еще пылесос, ну, потому что каждый квадратный метр у нас задействован по полезной площади. Итак, с левой стороны получается у нас наша кухня-гостиная. Вот таких вот э, темных цветах, конечно, я их сделал, на вкус и цвет, конечно, но, друзья, самое главное, это у нас планировка. Два диванчика здесь стоят. Отдохнуть с семьей из 3-4 человек, я думаю, будет очень комфортно. Сзади у нас стоит кухня Столик обеденный на 4 человека, кухонный гарнитур, верхние шкафчики и вот это вот тоже интересное окошко, очень интересное решение. Освещение в данной гостиной будет очень предостаточно, на передний двор у нас сухое окна, и на боковой фасад, и на задний фасад. Вот такая вот у нас получилась гостиная, очень интересная, современная и стильная. И вот здесь у нас сразу же, вот видите, вот это вот звукоизляция, вот здесь мы будем сидеть, здесь кто-то будет руки мыть, кран будет слышно по-любому, поэтому мы сразу же заходим в санузел. В санузле у нас раковина, вот этот вот шкафчик для котлов, шкафчик может для каких-нибудь бытовых нужд, освещение на задний двор обязательно. И вот здесь у нас дверка ведет нас именно в туалет. В туалете точно также можем здесь делать какие-то зоны хранения над унитазом, если это вам будет нужно. Дальше обратно мы возвращаемся с вами, возвращаемся с вами в прихожку. Вот прихожка у нас вот так вот выглядит. Здесь вот на шкафчике. И здесь вот эта вот перегородка нас делит зону отдыха и вот парадную. Итак, вот наша лестница, окошечко, которое нам освещать будет здесь постоянно и поднимаемся по лестнице. Поднялись по лестнице. Здесь у нас стоят три двери. Вот здесь вот скрыта дверь, не очень ее хорошо видно. С левой стороны у нас комната для ребенка. Здесь у нас вот такой вот диванчик. Ну вид просто здесь, конечно, шикарный. Все зависит, конечно, от расположения вашего участка. Здесь вот такие вот панорамные окна спереди, сзади. Все это, конечно, можно затонировать, можно сделать какой-то балкончик, можно сделать с подоконниками, если вам не нравятся такие вот панорамные окна и кажется, что это будет очень дорого. А вот такие вот зоны хранения, шкафчики. Здесь вот такой ниша для дивана у нас получилось тоже все интересно все конечно по минималке соответственно вы сами понимаете то что это дом у нас 6 на 6 метров соответственно здесь уж никаких там от 20 квадратных метров комнат не стоит и говорить дальше заходим в спальню родителей здесь у нас двуспальная кровать здесь у нас тумбочка здесь у нас тумбочка зона хранения здесь у нас Ну, скорее всего это будет для мужа побольше будет для жены скорее всего это вот выходит у нас окна на правую часть и выходит у нас вот такой вот небольшой большое окошечко на заднюю часть. Все тоже очень современно, стильно и красиво. Мне прямо очень нравится вот такой вот дом 6 на 6 Вы оставьте тоже комментарии по этому дому. Вот здесь у нас скрыта дверь, она ведет нас в санузел. С левой стороны у нас раковина, унитаз, здесь у нас ванная. И на задний двор можно тоже, сидя в ванной, любоваться. Вот такой вот. Домик получился с такой вот современной, интересной планировкой. Вот, кстати, тоже еще одно окно на передний двор. Ну что, друзья, сделали мы большой обзор по данному дому. Если вам интересно расположение, как расположить дома на участке, то пишите мне в комментариях. Также заказывайте индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок. Я сделаю для вас планировку, которая подойдет именно вам. Также, если вам понравился домик, то чертеж стен на него будет стоить всего 200 рублей. Ну а с вами был доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока.